Короче говоря, я уже успел открыть новую УЗИ ПРО. Все началось с прохода Прибити на уровне Сложно. Я уже точно не помню, зачем я туда ходил. Сейчас покажу коробочку, в которой лежал Кольт на один день. Здесь можно также камуфляж на него выбить отдельно. И начнем, пожалуй, с 34 тысяч опыта пасовщиков. После чего начинается просто невероятный кач. Это по 43 тысячи опыта на счастливых часах и зарабатываю. И того уже 78 тысяч. Далее уже понимаю, что для полного прохода достаточно доходить всего лишь до первого этажа. Сливаем здесь каждый раз, получая при этом по 43 тысячи опыта. И того уже 122. 2000, далее 164 и конечно же 225 после чего же тон заканчиваются и до результаты первого дня это 225 тысяч. Следующий день что интересно я набиваю печенек, мы продолжаем фармить эту припить профи исключительно, на счастливых часах успеваю запускаться при этом по 2 раза каждый час. Да, коробочка за проход, и все-таки разок в день мы ее проходили, чистый за корон, лишним они точно не будут. И переваливаю за 7 миллионов фарбаксов. Это плюс более чем 280 тысяч с момента обновления, при этом УЗИшка почти наполовину открыта. Следующий день это 30 марта, пятница, последний день, когда можно фармить на счастливых часах. и В итоге уже с утра у меня было 585 тысяч. Далее из 10 коробок выпадает FNFL, и следующие пробки я катаю только с ним, перезарядка моментальная, поэтому трудностей вообще не испытываешь. За этот день совершаем несколько заходов, как обычно, но это не самое интересное, начинаем ставить рекорды скорости прохождения. Вначале сбиваем богомола на 35 минуте, грубо говоря, при этом спокойно так отстреливаю сначала зеленых, ну и ликвидаторов тоже захватываю. Следующий заход оказывается более профитным, добиваем уже на 33-й минуте. Да, ребят, обратите внимание, это реально профи, боты не подсвечиваются. И в конце концов, уже с третьего захода, то есть с третьей попытки Богомол слетает уже на 31-й минуте. Вы можете поверить, рекорд скорости прохождения при пяти профи 32 минуты 14 секунд. Насколько я знаю, на Чарли есть команда, которая может составить нам конкуренцию. Они за 33 минуты прошли, но этот рекорд им побить еще не удалось. В за проход лежал Remington R11, при этом 867 тысяч поставок было уже открыто. Да, чтобы вы понимали, насколько быстро все это делается, уже на 25-й минуте мы выходим с болота, хотя я уверен, многие в этот момент могут быть еще на турелях. В том же темпе проходим еще пару раз, и в голову кому-то приходит просто гениальная мысль, а почему бы не пройти в 5 инженеров? Да, вот мы уже на седах, таким образом мы их режем. Кстати, плохая новость для тех, кто юзал баги на этом этапе. Их все абсолютно пофиксили. Теперь единственным вариантом прохода является только старая схема, которую я описывал во втором видосике по Припяти. Можете посмотреть плейлист. Да и в итоге сразу же с первого захода мы это сделали. Прошли в 5 инженеров Припять профи. Кстати, это было в воскресенье. Там же мне дпшечка на 2 дня упала. И как назло, не хватало 8000 опыта поставщиков. При этом варбаксов у меня прибавилось. Плюс 475 тысяч. Если считать с момента начала фарма, то есть с 27 марта. И на следующий день, уже, кстати, понедельник, эту Узи Про я открыл. Эти 8 добил, наконец-то, на Анубисе. Вот такие дела.